Знаете, девушки, я вам хочу сказать, что, ну, вот вы подходите ко мне и говорите, Олег Иначе, мне астролог сказал по гороскопу безбрачие. Знаете, если, допустим, ты вот видишь гору перед собой, она высокая, и люди считают, что там за ней ничего нет. Ну, все люди считают, что там за горой конец света, все, там нет ничего. И никто не ходит на гору, потому что надо же трудиться идти. Точно так же астрология. Астрология показывает только на высоту горы. И все. Но не бывает такого, чтобы женщина родилась для того, чтобы жить одной. Ну зачем она тогда родилась женщина? Ну не бывает. Если женщина идет в гору, трудится над собой судьбой, над своей судьбой, то потом дальше она становится достаточно красивой, чтобы сшибать ног любого, кто на нее посмотрел. Но именно для этого она рождается женщиной, чтобы шибать с ног мужчин, выходить замуж, рожать детей. Я не верю в одиночество как таковое. Ей было несколько случаев в моей жизни. Но это особые женщины, которые для Бога предназначены ни одна подходит, говорит, такая радостная, говорит, Олег Геннадьевич, я чувствую, что я никогда не выйду замуж. Я смотрю на нее, что-то необычный человек какой-то. Обычно женщины так не радостно не говорят об этих вещах. Но вы не смеетесь, это необычный человек. И я смотрю на ее судьбу, говорю, а вам надо? Она говорит, нет. Я говорю, а может, вам что-то другое надо? Она говорит, я к Богу хочу. Я говорю, ну, может быть, вам тогда в монастырь пойти? Женщине такое сказать не очень, да? Ну, как-то я так осмелился аккуратненько. И она говорит, о, вот я и думала все время об этом, что мне там хорошо будет. Но понимаете, такая женщина, она монахом уже была в прошлой жизни почему-то привлеклась женщинами и родилась женщиной в результате, что для того, чтобы опять понять ей до конца, что ей эта вот материальная жизнь уже не нужна, она более развита духовно, она человек другого полета, и она идет в монастырь. Но в основном-то все же не такого полета. И поэтому Бог уже запланировал, что если вы прилагаете достаточно усилий в правильном направлении, не бывает такого, чтобы вы не вышли замуж. Не бывает. Одна девушка у нас приехала к нам жить вместе с нами. У меня большой коллектив такой. Занимаемся всей духовной практикой, трудимся для Бога. И у ней в карте стоит вообще просто ноль. Ну вот представляете, ей уже там больше 30 лет. Ни одного парня вообще в жизни. Никого не было. Одна все время. Все, одна. И так произошло, что такой же парень им нашелся, который вот сам жениться не хочет, надо заставлять. И как-то мы так все подумали, вот старшие, и решили, что они должны быть вместе. Это девушка, этот парень. Ну и мы так их спрашиваем, говорю, тебе нравится этот человек? Он говорит, ну вроде нравится, а тебе девушка нравится? Вроде нравится. Ну мы взяли их, познакомили. И потом я парню уговаривал, говорю, тебе надо жениться на ней. Он говорит, а если я не хочу? Я говорю, все равно надо. Хочешь не хочешь, надо. Что же один не будешь жить, девушка хорошая. И ты хороший, все, вы друг другу подходите. Но так как женили, они счастливо живут сейчас, у них хорошая семья, все. А у них не было по судьбе возможности ни у того, ни другого жениться. Ну отшиблины оба. Мы взялись, женили. Почему? Потому что они попали в духовную атмосферу. У них появилась возможность поменять судьбу. Они постоянно думают о боге. И взяли старше, их поженили. Все. Теперь вместе два человека живут, радуются жизни, что они не одинокие. А сами они не могли, у них не было силы. Понимаете, просто в правильном направлении вектор жизни направить, и тогда другая жизнь становится, другая жизнь совсем. Как определить, что моя жизнь уже находится в победоносной стадии над судьбой? Как определить? Эта победоносная стадия над судьбой, она означает, что человек забыл про себя. Или он сильно очень любит святое место какое-то, или постоянно он священное писание открывает, ему оно нравится. Или ему нравится какой-то святой человек, он ему поклоняется. Или, допустим, ему нравится, как бы, допустим, там, место, как вот, Матронушки там очередь стоит в Москве. Ему нравится вот это место, где похоронен святой человек. Он верит в это место, допустим. В памяти у него это место стоит. В общем, когда в памяти человека перестает существовать его жизнь, а начинает существовать то, что связано с Богом, то в это время судьба человека сгорает. Что бы вы ни придумали себе, вот что бы вы ни придумали, я вам расскажу историю своего друга, который со мной ездил, постоянно помогал мне читать лекции лет 20 назад. История очень поучительная. Послушайте. Когда еще я жил в Тольятти, я тоже тогда еще больше 20 лет назад уже серьезно занимался молитвой и уже начал чувствовать судьбы людей. Я ему сказал, не езди на машине, убьешь человека. Ну и пока он со мной рядом был, он не ездил на машине. Хотя его всегда просили, ну ты водитель, давай води. Мы все просили, но он отказывался. Потом мы с ним, как-то он со мной поссорился, там что-то не послушал меня, ушел от меня. Он был младшим для меня, я ему давал наставление, не послушался, ушел. Узнал, что начал водить машину. Через полгода он сбил маленького ребенка насмерть. Ну, то есть, как бы, ребенок сам бросился фактически под... Ну, он игрался, ну, выбежал, не заметил, короче, ребенок погиб. Его осудили на 4 года, но он как-то так вот родители подсуетились, накопили денежек и дали, как бы, денежек кому надо, и его не стали сажать. Ну, так как-то закрыли дело, замяли... Родители требовали, чтобы его посадили, было больно. Вот. И он в это время занялся молитвой, духовной практикой. Мы начали ездить с ним, как бы он помогал мне читать лекции. Прошло где-то года два после этого события. И нам надо было ехать в святые места, в Индию. Ему надо было ехать в и он тоже из Тольятти, ехать делать визу. Он поехал делать визу. Вот, приехал туда, домой. И мама послала его за хлебом. За хлебом. Делал шапочку. И пошел за хлебом пешком по улице. Утреннее время. Он идет за хлебом. И в это время, оказывается, вот, ну, того, кто брал взятки и как бы людей освобождал от тюрьмы, этого следователя разоблачили. Вскрыли все дела опять и его поставили в условный розыск, это молодого человека. Поставили его в условный розыск, никто кто его не ищет, но если встретится, то сам виноват. Вот. И к ним подходит милиционер говорит, мы ищем преступника особо опасного, ты один в один на него похож, такая же шапка, все то же самое. У тебя есть с собой документы? Он говорит, у меня нет с собой документов, но я не этот человек. Он говорит, ну не волнуйся, мы разберемся. Взяли его, короче, за шкирку, привезли в милицию, пробили, условный розыск. Он даже домой не поехал. Поехал сразу туда, куда надо. Вот. Ну, был суд потом. Дали ему 4 года, сел в тюрьму и начал в тюрьме там заниматься тем же самым, что и снаружи. Он молился, выполнял режим дня. Буквально через пару месяцев он стал у авторитетов местных там, ну, как они там называют, мудрецом. То есть они приходили к ним советоваться, то есть к нему, к этому парню молодому. Видели, что он вот так в необычной жизни живет, и как бы, ну, и он рассказал историю, как он сел. Для них это тоже как бы круто, что вот человек не и сел, как бы в авторитете тоже оказался. В общем, его начали все уважать начальство тюрьмы тоже зауважало очень сильно его и первая амнистия ему располовинили два года сделали вместо четырех потом дальше видя его желание людям объяснять как правильно жить его ну, как бы перевели в медчасть вместо вот, ну, как бы сидел в тюрьме его облегчили жизни но уже не в тюрьме а в медчасти там работал просто людям помогал лечил всех вот, лекции начал там в тюрьме читать по здоровому образу жизни. <свят> ну и как бы буквально через пару месяцев ему еще раз половинили срок, и ему осталось всего год, осталось, да? Вот, а я в это время был в Индии, там где-то месяцев 7-8 изучал священное писание, и когда мне надо было уже возвращаться в Россию, читать лекцию, меня не было помощника. И его досрочно выпустили, он год даже не сидел, его досрочно выпустили. И он прилетел в Алмату ко мне как раз тогда, когда начинались лекции, помогать мне. То есть я пробыл 8 месяцев в Индии, а он в тюрьме. Ну, то есть, понимаете, но это была не та тюрьма, как обычно. У него столько было позитивных эмоций. Он рассказывал, как он там лекции читал, как он там как бы жил. У него было очень куча впечатлений хороших. Оказывается, говорит... Зыки не такие плохие люди, они уважают, ну, как бы, те, кто, кто стремится к Богу, они уважают. Ну, то есть, немного интересного рассказывал после этого. Ну, то есть, идея в чем заключается? В том, что все зависит от восприятия. Понимаете, если человек мог вот так пройти свой тюремный путь, то э, почему бы нам, ну, как бы, не посмотреть на это, он не унывал нигде и никогда. Ну, представьте, сейчас вы как бы пошли в магазин и оказались в каталажке. Нормально для восприятия? Тут чуть-чуть не так в жизни, и уже депресняк. А Человек вообще не унывал, он просто жил и жил, где бы его жизнь не послала. Он радовался жизни, молился, как бы и побеждал судьбу просто, и все. У его жены потом оказался туберкулез-придатков. И сказали, дети, до свидания. Они сразу раз ребенка взяли на воспитание, маленького. Она, когда у нее материнские чувства начали просыпаться, она, когда ребенка этого любить начала, так сильно обрадовалась ему, что у нее заработал один предаток. Потом она забеременела и родила сначала одного, а потом еще одного. И У них трое детей оказалось, вместо ноль, которым предсказывали врачи они никак не могли понять, как они этим полуживым придатком, она вообще беременела, вынашивала и как бы рожала. Никак не могли понять врачи. Это все делается с помощью молитвы. Ну таких историй у меня тысячи. Я просто сейчас вот это вспомнил. Понимаете, идея в чем заключается? В том, что надо понять, когда начнется нормальная жизнь. Для того, чтобы вам это понять, я предлагаю вам послушать эмоциональное состояние, в котором должен человек находиться, по поводу объекта святости, чтобы это дало такой результат. Человек должен реально, вот эту энергию любви должна включиться в отношениях с Богом. Как это выглядит? Послушайте, одна замечательная певица, автор песен своих же и музыки она написала вот эту песню об отношениях со святыми людьми. Образно, как бы, вот как человек должен гореть сердцем, чтобы забыть про себя, и судьба такого человека начинает сгорать. Когда судьба сгорает, не то, что он, как некоторые говорят, нищим становится и уходит в монастырь. Когда судьба сгорает, плохая, что происходит? Человек, естественно, обретает то, что он должен обрести в жизни. Вот, допустим, вам чего-то хочется сильно в жизни. Кто-то должен быть руководителем, кто-то просто рабочим, кто-то бизнесменом, кто-то преподавателем. Там, ну, всякие люди есть. И не может человек этим быть. Почему? Только одна причина. Он хочет, но не может. Кто-то матерью хочет быть, но не может. Есть только одна причина. Нехватка энергии. вас не хватает сил. Силы – это не то, что в мышцах находится. Силы бывают разные. Даже сила, которая находится в мышцах, она состоткана из позитива. Когда занимался самбо, я боролся, я замечал, что есть разные люди, которые борются. У меня были друзья, мы с ними все время общались. Я говорю, вот на соревнованиях, вот неужели тебя вот заломали, ты лежишь там, пыхтишь, неужели ты не выдыхаешься? Он говорит, я выдыхаюсь. Ну а почему ты следующий поединок победил? Он говорит, потому что я сильно-сильно хотел победить. Мне было все равно, я готов помереть был даже. И когда я так настроился, мне легче стало и силы откуда-то взялись. Начал анализировать, а я так не настраивался. Меня заломали, и у меня уже сил нет. Я весь выжатый как лимон, и у меня нет сил просто. Почему? Потому что я честно себе признался, мне эти победы не сильно были нужны. Ну то есть меня, я не хотел выигрывать на соревнованиях, как эти люди. Поэтому они побеждали, а я нет. Но если это можно приложить к жизни, то оно неприложимо, потому что все жить хотят одинаково. Просто одни люди не понимают, как жить, а другие понимают. Жить означает вот это вот, когда тебе уже невыносимо, ты должен встать. Иначе жизни никакой не будет. Чтобы побеждать время, человек должен стать. Но чтобы встать, нужны силы. А силы берутся от Бога, запомните это. Если у вас нет физических сил, тогда Бог через природу подействует. Там силы. Если у вас нет сил в обществе что-то делать, работать, жениться, общаться, значит, силы идут от людей. Ко мне одна девушка подошла сегодня. Я утром давал лекции там, в ведическом храме. И говорит, я одна. У меня нет никого. Я говорю, а кто вам нужен вообще в жизни? Посмотрите на себя. Вы замкнутый человек. Людям счастья не даете. Вы не бегаете, не прыгаете вокруг всех. Просто в одиночку живете. Все. Вот она причина. Если ты людям не даешь, от людей ничего не придет. Эта энергия всегда возникает в результате труда души по направлению к людям. Способность быть счастливым в отношениях. Идет от служения людям. Это Бог действует через людей тоже. Это Его энергия. Люди несут любовь, вся принадлежит Богу. Любовь может через природу идти, она дает здоровье человеку. Вот я покупался в Байкале. Вы не представляете, красота какая. Вы представляете, наверное. Байкал, там горы видно, потому что, ну как бы, не объяснили, что ничего не горит, дыма нет. Поэтому горы видно. Солнце садится, они все освещены, вот вода чистая, волн нет, вот так гладь такая вот, и ты заходишь туда и окунаешься в эту воду, и сливаешься с этой природой полностью, наедине с ней остаешься. Это невозможно забыть, это не просто озеро, понимаете, там огромная сила от него исходит. Я не буду рассказывать причину, меня подумают, что я фантазер. Запомните, завтра уже по всему интернету будет сплетни. Ну, неважно, хорошо. Я вам верю. Вы никому не скажете. Когда самый первый раз в Байкал зашел, я начал медитировать на источник, настраиваться на источник. И все в этом мире, все, что есть, оно все имеет связь с личностями, то есть, понимаете, любая энергия, она одушевлена. и, Допустим, горы или деревья, все имеет, просто горы, они отличаются тем, что это не живая энергия. Она просто связана с какой-то личностью, которая как бы создает атмосферу этих гор. И эта атмосфера называется «Дух гор». Вы можете заметить, что есть вот эта атмосфера создается везде и всегда. Ну то есть один город лучше по атмосфере, другой тяжелее. У каждого города есть своя атмосфера. И вот атмосферу, которая создает Байкалу, необычная личность. Все эти личности выше по интеллекту, чем люди, которые вот атмосферу разных мест создают. И вот атмосферу Байкала создает очень великий святой. Он, он обладает огромной силой, и он не простая личность, он занимает такой высокий статус там, в их градации там, этих ангелов, что его охраняют территорию, охраняют огромные силы духи, я это тоже увидел. Они могут человека просто вот в его превратить, но духи всегда действуют через животных или через стихии природы такие, которые охранные. Поэтому, если человек неправильно себя ведет, его может медведь порвать там на Байкале. Мне кажется, вы таких тысячи историй знаете, когда кто-то там неправильно себя вел и кирдык и все. <с> <с> место силы. Очень почтительно надо относиться. И вот эта личность очень возвышенная. Похоже, что это место когда-то раньше, в древности, может быть, тысячи лет назад было связано с с каким-то религиозным культом серьезным. Ну, то есть, процессы какие-то поклонения здесь происходили на Байкале. Потому что защита очень большая. Видите, озеро до сих пор чистое, несмотря ни на что. Вода чистейшая. То есть, защита идет изнутри озера, но защищается там механизм очистки идет какой-то. Признак чистота не, не сваливается с потолка. Она всегда связана с чем-то. Сначала какая-то сила духовная очищает атмосферу, а потом факторы природы к этому подключаются. Всякие рачки там начинают очищать. Понимаете, о чем я говорю или нет? О том, что изучайте: вот сейчас я вам сказал свою версию, которую я почувствовал, увидел своей внутренней силой. А вы сходите там побудьте недельку и посмотрите сами, что с вами с вашим сердцем происходит благодаря контакту с этой стихией с этой чистой, огромной стихией воды, чистоты вот этой. Кто из вас почувствовал такую силу в Байкал? Ну вот видите, вы живете в таком месте, где есть сила. Надо пользоваться этим. Я вам сейчас включу песенку, которая вот показывает, о жажде служения святости. Эта жажда служения святости, она является полной гарантией любой победы над любой трудностью, которая только есть в вашей жизни. Не имеет значения, какое препятствие в вашей судьбе стоит. Каждый человек свое препятствие считает тяжелее другого. Что его препятствие самое главное, оно непреодолимое. Каждому человеку так кажется. Но это все просто его воображение. Потому что боль судьбы заставляет человека быть скованным. Он перестает ориентироваться в пространстве, воля теряется. И человек становится парализованным своей судьбой. Это настроение любви, жажды, вот это вот отношение со святостью. Я испытал в своей жизни, когда мне было 28 лет. С этого момента у меня закончились вот эти вот обычные страдания, трудности, которые бывают у людей. Работы нет, денег нет. Я перестал об этом думать просто. У меня пропали эти мысли. Постоянно думал о служении. И жизнь вот она по-другому начала течь. Более счастлива, более радостна. С меня окружают необычные люди которые такой же жизнью живут, также настроены. Даже во времена трудностей, кризиса, они способны по-другому мыслить, по-другому воспринимать мир. Талантливые люди. Читаем, что это все из большого взрыва произошло, вот это все, что вы видели. Это полное безумие, так думать. Вот полное безумие, понимаете? Люди в древней культуре, они знали, что все одушевлено, понимаете? Они к людям обращались одушевленно, к природе. И поэтому они любили друг друга, понимаете? У них больше любви было в жизни. А мы все обезличили, мы все рубим, косим, мы как бы... Не понимаем, что тем самым себя гробим. Вот почему самые богатые, разумные люди, где они живут? Вот самые богатые, разумные люди, где живут? За городом. Зачем? Ну, зачем они за городом живут? Конечно, потому что там самое большое счастье. Самое большое счастье ⁇ это не то, что у тебя много денег, а самое большое счастье понять, что с этим делать. Если ты построил себе дом на природе, ты счастлив, потому что кругом деревья, кругом лес, озера, солнце. И человек испытывает счастье в отношениях с природой. Он так жить очень хорошо. Это продлевает жизнь, делает человека здоровым. У него силы появляются преодолевать трудности в судьбы. Самая лучшая пища – это пища, которая сама выросла. и не мешали, не помогали. Сама выросла без всякой химии, без всего, просто на земле. Это самая вкусная пища, самая лучшая. Правда ведь? На самая ценная. Все сейчас за ней гонятся. Но почему так? И почему мы выращиваем все с химией? Если глубоко посмотреть на этот вопрос, надо понять, что нам кажется, надо больше продуктов. А надо просто не мешать. Вот сейчас беременных пытаются кормить разными стимуляторами там роста, всякой фигней. Да ты просто не мешай. Оно само все вырастет. И одну акушерку серьезную, многолетний стаж спросил ее, как вот сделать так, чтобы женщина родила нормально. Что ты делаешь? У тебя так все получается, ни разрывов, ничего. Она говорит, я все делаю для того, чтобы женщина не мешала себе рожать. Но другими словами не она рожает она говорит слушай расслабься все следи за процессом не думай ни о чем не беспокойся не волнуйся ничего не будет плохого просто расслабься и как бы радуйся тому что происходит все нормально все родится без проблем человек если сильно какать хочет у него выражает геморрой почему потому что он мешает Знаете, проблема заключается в том, что мы в этом мире мешаем в основном, а не помогаем. И причина этого заключается в том, что мы не понимаем, что он живой. Мы не понимаем, что он живой, он дышит, живет. Если мы все косим, рубим ради того, чтобы денег заработать, этот лес жом, мы разрушаем свою собственную жизнь, за это все придется отвечать. Поэтому, мои хорошие, надо изучать, что такое жизнь. Это первое, что нужно понять, как здесь все устроено. Я вам эту песню показал для того, чтобы вы увидели, услышали, как люди воспринимают этот мир. Вот они трудились много месяцев, чтобы этот ролик создать. Видите, там слова, музыка картинки, все вместе получилось. Почему они это делали? Ну, может, много денег хотели заработать. Они все свободное скачивание бросили. Можно всем скачивать, просто смотри. Там же даже не написано, кто написал.